Что ругаешься ты? Вау. Ну что, я просто подошла тебе фотку сделать, а ты разорался. Нельзя фотографировать кота, он сразу очень эмоционально реагирует на меня. Вау. На ручки хочешь ты? На ручки? Да, на ручки. Сейчас мы давай покажем, какая у нас погода стоит, да потом на ручки тебя возьму. Вот он уже на ручки лезет. Все, все, он уже на ручке хочет пойти. Део, део, део, Ух ты, ух ты, ой, пардон, пардон, кисенько В общем, вот смотрите, у нас вот так вот замело все, завалило. Да ладно! Снег, снег, снег, снег. Это еще с этой стороны у нас дорога, но в принципе видно, да? А вот с той стороны, где у нас там сосны, всякие такие деревья, у нас там прям вообще. Дякую, с Новым годом, кот!